В одной всем известной стране Случилась беда большая. Не знаю, по чьей вине Страна эта вдруг обнищала. Ну а в общем-то и не вдруг, А прямо-таки умело Разграбили ту страну правители. Злые шумеры. Откуда они взялись, Никто уже толком не помнит. В этой стране родились а может взросли из осколков, метеоритов, да-да, что падают с неба нередко, или как мухи они плодятся на наших объедках. Невероятно, но факт, мы сами их здесь расплодили. Мы даже ссор за собой убрать перестали быть в силах. Мы им разрешили с собой творить беспредел безбожный. И вот превратились сами в тварей бездушных, ничтожных. Встанем? Да что вы, зачем? Лежать на диване привычней. Выйдем? Да ладно, кому и что сможем встав доказать? Скажем? Нет-нет, лучше слыть шалопаем и жить обычно, чем загреметь под фанфары за экстремизм, так сказать. Так и лежали на старых диванах жители той страны. Ждали отважно, когда встанет лидер в первых рядах толпы. Брюшко чесали, бюджет семейный старались тянуть как могли. Шепотом гневно ругали богатых за то, что те их подвели. Жить разучились без благоустройства, лень возвели выпостась. Вот потому и пристала к их жизням опухоль с именем власть. Как банный лист прилипает к огуску. Власть проросла, как грибок, в каждую щелку, на каждую полку и в каждый в душе уголок. Но если мы будем лежать на диванах и седовать на судьбу, кто же разгонит над нами тучи? К губам поднесет трубу, кто заиграет на ней призывно и вдохновит нас на бой. Ведь воскресить страну нашу сможем только лишь мы с тобой.